А теперь представим ситуацию. Вот она, такая девочка, подросток, с э, характером достаточно вызывающим к себе внимание, попала в компанию. В конце концов, Юми и Лай, ты устала ругаться с ним уже. Кто снимал кадр со щенками, э, я же сказала, что я осталась здесь одна. Вот здесь есть еще один человек Привет, ты на канале Magic Family, я Аня И со мной мои собачки, а также еще очень много Других питомцев, а сейчас еще Больше животных, потому что это рубрика Каникулы у бабушки, и вы, ребята, просили Снять отдельное видео про отношения Вот этого вот вот, этого вот Красивой собаки, этого песика Мальчика Илая, порода Ланкаширский хиллер, одна, кстати, из очень Редчайших, просто редких пород в России А также моего щеночка Юмичу, девочки Чихуахуа Где Юмичу? И сегодня я расскажу и покажу, как они общаются друг с другом в течение дня. Ай капец! Так, илай, подожди, илай, подожди. Покажу и расскажу, как они общаются в течение дня, как они себя ведут, что происходит между ними, и объясню это, а ты подписывайся на наш канал, если ты тут впервые, и мы начинаем. Как вы поняли отношения Илая, нашего ланкаширского хиллера, сыночка нашей вы и моего щеночка Юмичу. Девочки Чихуахуа Очень своеобразные Во-первых, и это очень важно, Юми родилась 27 декабря прошлого года И ей 27 июля 7 месяцев Значит, что она еще щенок То же самое и с Илай Илай старше Юми всего на один месяц То есть, по сути, он тоже еще совсем юный Для нас, хозяев, лучше не очеловечивать собак Но если перенести э, С людей это на собак То можно сказать, что и Илай И Юми, они еще 10 Подростки, которые любят веселиться, играть, беситься и в том числе иногда спорить и ругаться, еще доказывать друг другу, кто прикольнее, круче и так далее Все остальные собаки в семье гораздо старше и получается по отношению к Юми и Нилаю они все взрослые И если посмотреть на первую встречу Юми со всеми собаками и ее знакомство с ними, то можно увидеть, что Юми хотела показать свое лидерство, хотела показать, какая она главная, что она может постоять за себя Она на всех гавкала, рычала, никому не давала к себе подходить, со всеми ругалась, но после нескольких встреч после нескольких дней проведенных вместе со всеми собаками произошло вот что взрослые собаки как и настоящие взрослые просто перестали обращать на нее внимание то есть они познакомились с ней узнали ее понюхали ее и все дальше ничего и как бы всем взрослым просто пофиг на юмина поведение то есть они просто ходят мимо нее могут с ней пообщаться могут ей что-то сказать по собачьей и, и, и ничего больше и это абсолютно нормально, что все собаки так относятся к Юми, никаких претензий к ней не предъявляют, не трогают ее. Точно так же и Юми, познакомившись со всеми остальными, да, именно так э, выглядит знакомство собак друг с другом, она перестала ссориться, со всеми ругаться и спорить. Юми либо объяснили, либо она сама поняла, кто здесь главный, и она не пытается занять его место. Ну вот Илай и Юми, это абсолютно другие отношения, ребята. Сначала можно сказать, что они конфликтные. Как я уже сказала, Юми и Илай подростки. В этой и большой семье взрослых А теперь представим ситуацию Вот она такая девочка подростка Подросток с э, характером достаточно вызывающим к себе внимание Попала в компанию взрослых людей Где есть какой-то парень подросток То есть, во-первых, у них есть взаимный интерес ввиду возраста Они друг другу подходят по возрасту И поэтому могут найти какой-то общий язык Им гораздо интереснее играть друг с другом, чем с кем-то другим Это точно так же, как и детям гораздо интереснее играть с детьми, чем со взрослыми и когда Элай придирался к Юми, пытался ее задирать, реально лез к ней постоянно, а она, с одной стороны, отвечала ему грубостью, то есть Лайла на него, рычала, бросалась, с другой стороны, она не убегала и не пряталась, она продолжала его провоцировать. Именно не агрессия, не агрессивная драка, когда собаки хотят показать, кто здесь главный, проявляет лидерство и дерутся ли за территорию, за еду, за что угодно, а именно такое подростковое заигрывание друг с дружкой. То есть никто никого реально сильно не бил, не кусал до крови, не избивал, не не мучил. И Илай, увидев в Юми щенка примерно того же возраста, что и он, и почувствовав в ней какой-то интерес к себе, в том числе, стал ее задирать. И так они продолжают друг друга задирать. И с одной стороны, Юми защищается, а с другой стороны, она не прекращает это. По сути, это все объяснение этим необычным отношениям Илаи и Юми. В итоге, несмотря на то, что отношения начались на каком-то вот таком вот конфликте игривом, в конце концов, Юми и Лай, по сути, можно сказать, стали друзьями. То есть, по крайней мере, они уже так не спорят, не ругаются. Они продолжают какие-то свои игры, но могут находиться друг с другом рядом спокойно. И это не похоже, ребят, на какую-то там конкуренцию. Скорее, это просто их такая личная маленькая игра, маленький мирок двух подростков. Когда они устают ругаться, ссориться и носиться друг за другом. Они вот так вот спят на лестнице Отдыхай, Юми, ты устала ругаться с ним уже Отдыхайте После боев Уставший пес Спит Вы спрашивали меня, ребят, в прошлом видео Кто снимал кадры со щенками Я же сказала, что я осталась здесь одна Вот здесь есть еще один человек Это Людмила Алексеевна, мама нашей таточки она не может, к сожалению, ухаживать за животными. Это та самая бабушка Людмила у которой три Йорка. И вот сейчас она мешает нам снимать видео, потому что она кричит и ищет своего свою нюру. Ой, как Короче, там с Нюра потерялась. Вот такие дела. Дай Юмичу. А ты подписывайся на наш канал, а также на канал моих говорящих питомцев. Да, на канале говорящих животных Magic Pets сегодня будет эпик-влог про то, как дерутся Юми и Лай, Как Эйвен и Софи защищают Юми Чу, И любовный треугольник Юми, Лай и новый герой Джерри. Ссылочка будет в описании к этому видео внизу. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!